Дорога Свет упал, не тронул глаз Мы не недотроги Но молча провожаем вас Дураков так много Умных тоже, но не нас Дай мне хоть немного Насладиться, как сейчас Этим днем дует теплый ветер, о, о, о, ты красив, Холодный тихий ветер, Не страшно, Каждому из нас ошибаться сотни раз попробует. Как на плечо закинь рюкзак и вместе Следом за мечтой, следом, следом за мечтой Не важно Кто поверит в нас, мы живем один лишь раз Почему так сложно? Иногда бывает всем Выходить за рамки Забыть о том, что есть предел Горы по колено Макс направил верно нас Если есть проблемы Их решим, ну а сейчас В глазах горит Юность и свобода Останови это невозможно, не страшно Каждому из нас ошибаться сотни раз попробуй Сделать все не так, на плечо, зайки, рюкзак, ты вместе Следом за мечтой, следом, следом за мечтой Не важно Мы живем один лишь раз, не страшно Каждому из нас ошибаться сотни раз по Сделать все не так, на плечо заки, рюкзак и вместе Следом за мечтой следом. мы живем один лишь раз. Было? Да. Hey guys, у меня все nice. This is my cat, this is я. Я хотела сказать, во-первых, я надеюсь, вам понравилась акустическая версия нашей песни с Мелом. Вот. Если вы такие в первый раз ее услышали, то я оставлю ссылочку в описании. У нас... Целый альбом Йола вышел. Вы, вы, вы только посмотрите, что я ради этого сделала. Е-О-Л-О. Или просто Йоло. Мы очень рады, что кому-то из вас он уже нравится. Но если вы слышите в первый раз, обязательно послушайте. Нам очень интересно ваше мнение. А также у нас скоро начинается осенний тур. И мы, конечно, хотим вас видеть на наших концертах. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Там будут все новости. Нам очень хочется зажечь, взорвать. И просто утонуть в ваших сердцах и в нашей музыке на наступающих концертах. Всем любви, тепла, мечтайте о великом. Обязательно ставьте лайк этому видео. Ну, а чего нет? Ну, Песня-то хорошая. Вот, и увидимся. Надеюсь, очень скоро.